Дорогие новички Фаберлик, вас приветствует международный интернет-проект Фаберлик Онлайн. Хотите в подарок новинку от известного кутюрье Валентина Юдашкина? А новую матовую помаду из люксовой серии хотите получить бесплатно? Тогда внимательно слушайте условия акции. В ней участвуют все, кто зарегистрировался, неважно когда, и еще не успел сделать заказ. Итак, вас ждет стильный клатч Фаберлик Бай Валентин Юдашкин и матовая губная помада Первая Леди от Секрет Story. Жаккардовый клатч Фаберлик Бай Валентин Юдашкин не предназначен для продажи обычным покупателям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 Первое. Быть зарегистрированным в компании «Фаберлика» и не иметь оплаченных заказов, за исключением пробного шага в прошлом каталоге. Второе. До 10 декабря, в период действия 18 каталога, оплатить заказы на сумму от 1499 рублей. Эта сумма указана в ценах каталога. Для вас продукция, конечно же, будет дешевле на 20%. В валютах других стран это 1575 сомов для Киргизии, 449 гривен для Украины, 7499 тенге для Казахстана, 449 лей для Молдовы или 45 белорусских рублей. Третье условие. С 11 по 31 декабря оформить заказ по новому 19 каталогу на минимальную сумму своей страны и вместе с ним получить клатч помаду абсолютно бесплатно. Условия простейшие, дерзайте, но самое приятное, что, выполнив условия этой акции новичка, которая является первым шагом большой стартовой программы, вы сможете продолжить в ней участие и в следующих 8 каталогах покупать наборы хитов Фоберлик по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект Фоберлик желает вам приятных а самое главное выгодных покупок пользуйтесь faberlic со скидкой и получайте за это подарки